всем привет вот хочу еще раз показать свою рассаду сегодня у меня 20... это сегодня у нас на календаре 26 марта вот у меня рассада перцев и баклажанов также вот вытянувшиеся мои Помидорчики. И вот здесь вот уже пикированные помидорочки. В принципе. Должно мне хватить вот этого. А без пикировки. Я просто их прорядил и оставил пока такими. Потом посмотрим. Может еще подсажу что-нибудь в стаканчике отдельно здесь как я уже показывал сортов немерено также перцев сортов 5-6 баклажанов наверное, три или четыре сорта также вот подсветку вот такие вот лампы поставил по освещенности они дают как накаливание 600 25 ватт, а сами имеют всего лишь 125 ватт или 110 ватт светит в принципе хорошо установил вот дополнительный столик рассады много на все не хватает места каждый подоконник подсвечивает вроде неохота ну, пока здесь будут они у меня целиком расти, пока, грубо говоря, они не подрастут большие, потом будем думать, как их рассадить или расставить по реже, чтобы место у них было побольше и не вытягивались особо. И острый перец я пока не рассаживаю. В принципе, он пока и так под лампочками неплохо растет. Ну, вот как-то так. И еще вот решил... Попробовать в этом году новый способ. Посмотрел в это в интернете у Татьяны. Вот они скруточки. Решил посадить семена в скрутках. Так вот, здесь у меня дыня. Хочу также в этом году опробировать новый способ посадки арбузов дынь на подвой тыквы посадил лагинарию и посадил свои семена тыквенные у меня были большие огромные тыквы в принципе но так как в Подмосковье особо у нас тепла нету поэтому получается что вырастают но ну, максимум ну пут Всё, больше они никак больше 16 килограмм у меня еще не вырастали им не хватает времени весна была холодная сначала они не прорастали долго потом кое-где вы это пришлось подсаживать кое-где вышли долго долго не росли потом все-таки начали теплые ночи немножко появляться и они начали уже буйно расти поэтому уже где-то в конце июля начали завязывать плоды и вот уже в сентябре когда я их снимал они только вот доходили до 16 килограмм вот как-то так Ну еще так вот у меня еще в стаканчиках тоже скрутки стоят в этом году я заказал у китайцев кучу всяких семян. Хочу посмотреть, что из этого выйдет. Пока что мне пришли лилии, семена, винограда. Также пришли люпины. Но люпины пока я не сажал. Рано еще. Что ж там мне еще? А, ну еще куча всяких... А, эти, как их... Примула, там 6 сортов тоже попробовал посадить. Посмотрим, что из этого выйдет. Вроде примулы уже можно сажать в марте. Как раз могут подрасти в следующем году уже, в принципе, могут дать хорошие розеточки и цвести хорошо. Также попробовал простимулировать их. Как рекомендовала татьяна перекисью водорода это у нас в принципе формула h2o2 только не пойму как он может стимулировать за счет ну, не знаю как там Кисло... за счет кислорода или за счет водорода я не знаю за счет чего она стимулирует но говорят что Короче, стимулировать. Вот решил попробовать в этом году. Сейчас всех их пролил. Также в скруточках все это дело закатал, тоже туда перекись водорода. Трехпроцентную на литр 2 столовых 2 неполных столовых ложки перекиси. Потому что если больше можно вообще все сжечь лучше, как говорят, меньше, но ну, лучше поменьше, чем перелить, сжечь все. Так что вот такие вот у нас дела. Поэтому по рассаде вроде бы все. Всем хороших урожаев в этом году. А, еще вот так как я Рассаду на неделю оставляю саму по себе То приходится поливать я ее могу только один, грубо говоря, в воскресенье полью А потом только в пятницу смогу полить Поэтому стаканчики все-таки я выбираю побольше И плюс мульчирую сверху кокосовой стружкой кокосовая стружка она в принципе на ней можно и растить я в прошлом году кокосовое волокно точнее как на нем можно растить там из брикета получается из небольшого брикета 5 литров вот этого как кокосового волокна он сверху подсыхает хорошо и снизу держит влагу получается неплохая мульча и стаканчики не успеваю пересыхать за пять дней что-то думать придумывать другое пока вроде как-то это ни времени не средств не хватает для придумывания чего-нибудь может что-нибудь в китае еще подсмотрю хотя там я видел капиллярные есть для полива но их надо очень много если в каждый стаканчик по этому капилляру воткнуть Плюс еще большую эту Она может тоже и не работать Может и наоборот залить Это, У меня были там 5 штук Я пробовал цветы поливать комнатные Одни не, не поливают, другие заливают И в общем получается немножко Ты вроде спокоен, у тебя все нормально А на самом деле у тебя какие-нибудь проблемы происходит в это время также я хочу рассказать сейчас в следующем видео я купил тоже на алиэкспрессе аппарат для прививки секаторы и подвязывачную машину чтобы виноград подвязывать и в общем, надоело мне каждый раз таскать все эти завязки, подвязки, проволочки, все остальное здесь быстренько раз подвязал, так как времени мало, ну еще в добавок все-таки как городской житель, все-таки большой лентяй. Поэтому хочется все это дело быстро сделать. Не прилагая при минимум. Усилий, максимум результата. Ну вот так вот. И еще хочу в этом году попробовать в теплице немножко подвязку другую. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, по крайней мере, огурцов и арбузов. Помидоры, в принципе, нормально растут, без всяких проблем. Так что вот... А, и капельный полив будут делать. Ну вот, все мои пока планы на этот год. Посмотрим, что из этого выйдет. Все, всем спасибо. Кому понравилось мое видео, ставим лайк. Ну Кому не, поставь, не понравилось, ставим дизлайк.